В рамках сегодняшнего ролика мы рассмотрим, как проводятся камеральные проверки, каковы правила, их процедуры осуществления и какими могут быть последствия соответственно. Поможет нам разобраться в нюансах этого вопроса наш новый гость, продуктолог сервиса «Мое дело» с большим стажем работы в налоговой инспекции Юлия Завгородняя. Юлия, я передаю тебе слово. Здравствуйте, уважаемые предприниматели и собственники бизнеса. Лена, спасибо, что мне представила. Ты, конечно же, права, что камеральные проверки присутствуют, наверное, в жизни каждой компании каждого предпринимателя. Рано или поздно все равно тебя проверят. Я, некоторые даже порой регистрируют компании, бросают их, закрывают через три года и боятся каких-то проверок. Но я могу сказать на опыте. На своем, что даже в течение вот этих трех лет все равно бывают камеральные проверки и выездные проверки бывают. Почему? Потому что а, есть определенные критерии. Я думаю, мы ниже, немножечко дальше с этим разберемся. Вот. Спасибо, Юль. Тогда предлагаю начать с определения. Какими же бывают налоговые проверки? А, налоговые проверки бывают двух видов. Это камеральная налоговая проверка и выездная. Они отличаются тем, что камеральная проверка, она проводится непосредственно налоговой инспекции. Проверяется декларация после ее предоставления, ну, либо расчет какой-то. Выездная налоговая проверка проводится на территории уже налогоплательщика. Инспектор выезжает с проверкой и смотрит те документы, которые были использованы при формировании какого-либо отчета, который вы сдали собственно, и смотрят, естественно, первичные документы. И в том случае, в любом случае, всегда смотрят документы. То есть никто там у вас компьютеры не будет забирать. Это уже иные проверки, их проводит УБЭП. То есть есть такая структура очень страшная. Не советую туда попадать. Хорошо, Илья, давай тогда рассмотрим еще такой момент. А когда назначается непосредственно камеральная проверка? Камеральная проверка назначается всегда я могу так сказать, она э, назначается после того, как вы представили декларацию, либо расчет по страховым взносам. Также проверки возникают после сдачи зарплатных отчетов, такие как СЗВМ, СЗВТД, СЗВСТАЖ, 4ФСС, Фонд социального страхования. Э, проводятся они каким образом, то есть не просто там кто-то будет предупреждать, они просто по умолчанию всегда проводятся. Вам никакого отдельного письма об этом не присылают, просто инспектора проверяют, правильно ли у вас сформирован отчет, и соотносятся ли у вас контрольные соотношения обязательно по этому отчету. Ну а если что-то совсем серьезное, вам направляется уже требование о предоставлении документов. Об этом дальше посмотрим, поговорим. Хорошо, Юль, как раз, раз пошла такая песня, давай тогда поподробнее как раз рассмотрим, что проверяет конкретно действительно, правильное заполнение, вникает в цифры, а вообще какая цель непосредственно у самой камеральной проверки? Цель проконтролировать корректность расчета налоговых платежей. Другими словами, правильно ли вы указали свои доходы и расходы и правильно ли вы заплатили с них налог иной цели там быть не может конечно же иногда естественно почему контрольное соотношение что это такое это есть специальные приказы что там одна цифра должна совпадать вот вот вот с этой цифркой ну соответственно если они не совпадают отчет сформирован неправильно и вас попросят его переделать ну в любом случае Проверяют э, не только организации, и предпринимателей проверяют, э, и обычных граждан, физических лиц после предоставления, например, 3 НДФЛ на вычет, да, ну там допустим, имущественный, или социальный. Вот, проверяют, э, например, граждан, я не знаю, ну, кто, допустим, имеет имущество, транспорт, э, они могут ничего не предоставлять даже, но камеральная проверка проводится по наличию данного имущества для того, чтобы э, корректно рассчитать сумму э, транспортного налога либо налога на имущество. Ну, я сейчас про физических там, лиц говорю. То есть камеральные проверки, они существуют не только для там, организации, повторюсь, да, и для предпринимателей тоже. Тогда такой вопрос. Если камеральная проверка у нас начинается с получения налоговой инспекции или фондом наших деклараций, отчетов, можно ли говорить о том, что никакой проверки не будет, если мы никакие документы не предоставим? Ну, к примеру, такая утрированная ситуация, сдал гражданин 3НДФЛ, значит, будет проверка. Не сдал гражданин 3НДФЛ, например, по сдаче имущества, там, да, либо по продаже имущества, то и налога, соответственно, не будет, и платить ему его не понадобится. Ой, это такая мечта, мне кажется, прям фантазеры. <смех> да нет, конечно, проверка будет в любом случае, она проводится всегда. Более могу сказать того, что даже если ты не предоставил декларацию, ну, предположим, элементарно, продали машину. Да, соответственно, автоматически данные попадают в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция по спискам проводит определенные проверки, та же самая камеральная проверка, и тех граждан, кто не предоставил декларацию 3 тфл по продаже транспорта, им выставляют требования на оплату штрафа. Ну, то есть там все на самом деле очень просто, то же самое происходит по имуществу. С предпринимателями идентичная ситуация, соответственно, по итогу отчетного периода составляются списки, по которым проводится проверка, и тем, кто не предоставил декларацию, назначаются требования, в которых указаны штрафные санкции. Вот как бы и все. Да, тут здесь полностью согласна. Еще бы хотела даже подчеркнуть, в том числе и для компании, что они, скажем так, тоже не отвертятся никаким образом. Так, Если было продано имущество, конечно, инспекция все это увидит и будет, соответственно, ждать доход в соответствующей декларации, либо по прибыли, либо по ну, да. Если там не будет, будет вопрос. Да, это да. То есть просто тихо отсидеться, здесь явно не получится, риски возникновения вопросов. Управляющих все равно будут присутствовать, и даже я бы сказала, что не просто будут присутствовать, а порой, возможно, даже безопаснее сдать действительно эти отчеты самим и показать то, что мы хотим как минимум показать, потому что то, что найдет инспекция самостоятельно, иногда может быть страшнее, чем то, что мы... Мы показываем свою отчетность. Конечно. Я могу Правда? даже добавить, извини, перебила. Да. Я могу даже добавить, что для предпринимателей и организации вообще опасно есть такой момент, если ты не предоставляешь отчетность в течение там, 12 месяцев, у тебя нет задолженности, там еще есть несколько критериев то у тебя могут вообще даже ликвидировать. Поэтому я не рекомендую, скажем так, пропускать сроки по сдаче отчетности и осуществлять все-таки эти действия незамедлительно, так скажем. Да, кстати, хороший комментарий. Я бы здесь еще даже с юридической точки зрения добавила, что когда ликвидирую принудительно... Если это возможно, конечно, у организации нет долгов и так далее, то это серьезная запись в EGRU, которая потом очень серьезно мешает учредителям открыть новый бизнес, да, нормальный рейтинг у этих компаний иметь, вести деятельность, быть где-то где, -то где -то директорами. Поэтому это не просто так, что «Ой!» Да ладно, нас ликвидируют, мы, будет жить проще. Нет, будет жить намного сложнее. И потом, если не дай бог, вернее, если вдруг появится такая возможность завести новый бизнес, то, возможно, придется его доверять чуть ли не третьим лицам и понимать, что этот бизнес могут и увести, и украсть, и тому подобное, поскольку он не будет чисто ваш. Поэтому просчитывайте риски заранее, проще сдать отчет, проще действительно заплатить какую-то определенную сумму налогов, чем заводить себя, скажем так, в такую серьезную финансовую яму, да, либо mm -hmm. в то определенные трудности. Хорошо, Эль, а как долго инспекция держит, скажем так, нас в напряжении, в какой срок она должна уложиться со своей камеральной проверкой? Камеральная проверка длится стандартно три месяца, Можно, могут проводить камеральную проверку дольше, есть исключения из правил. Это декларация НДС. Про камеральная проверка проводится два месяца стандартный срок и 6 месяцев для иностранных организаций. Ну, в любом случае, если камеральную проверку а, срок увеличивают, то налогоплательщиков об этом уведомит, а, письменно. Хорошо, Иль. А вот с какого момента начинается отсчет трех месяцев непосредственно? А, ну, со следующего дня после сдачи отчета. Стандартно, как бы, тут э, такой ситуации. Кстати, если ты предоставляешь уточненную декларацию, то срок камеральной проверки продлевается, надо это иметь в виду, э, чтобы не было каких-то моментов таких, так что... Неоправданных ожиданий. Да, неоправданных ожиданий, что ой, я что-то там копеечку. Меня уже все равно проверили, сейчас поправлю. Сейчас поправлю, все равно все будет хорошо. Нет, то есть ты сдаешь декларацию у тебя заново начинается камеральная проверка. Понятно. А если последний день срока попадает на праздник у нас или выходной? Ну, тогда нужно сдать декларацию в первый рабочий день после выходных или праздников. То есть, э, эта ситуация не будет нарушением, в принципе. Да, действительно, дорогие зрители, здесь подчеркнем, что это прописано в на налоговом кодексе. В принципе, если такой день выпадает, соответственно, на выходной либо праздничный, то он переходит на следующий рабочий за этим выходным либо праздничным, поэтому не надо переживать. Если у нас это праздничный день, спокойно сдаем следующий рабочий. Хорошо. А если у нас, например, такая ситуация. ИП дал декларацию по УСН до 25 апреля в срок, скажем так, да. 11 мая обнаружил, что учел не все доходы, ну, к примеру, да, там. А значит, обязан дать уточненку. И здесь напомню нашим зрителям, что если указали меньше доходов или больше расходов, что привело к занижению налога, вы обязаны задать уточненный расчет. А если вы завысили доходы или указали меньше расходов, к примеру, да, там, то вы имеете на это право. Что это значит? Что расходы – это ваше право, а не обязанность. Но вот доходы да, всегда надо показать целиком и полностью, их ни в коем случае нельзя скрывать. Ну ладно, вернемся к нашей ситуации. Итак, наш предприниматель 13 мая отправил новый отчет письмом с описью. А какие у нас последствия будут от этого уточненного расчета? Неверный расчет признают не с данным, и будет нарушение срока по первому отчету или нет? Да, нет, никакого нарушения здесь совершенно нету. Если предприниматель сдал уточненный расчет, то э, камеральная проверка будет начинаться, ну, собственно, например, там 18 мая, да, э, естественно, камеральная будет проверка начинаться со следующего дня. То есть, это все стандартно плюс 3 месяца. Ну, то есть, э, как я и говорила ранее, если ты сдаешь уточненную декларацию, первоначальная декларация у тебя сдана в срок, все в порядке, до 30 апреля, даже там, если плюс праздники, не праздники, плюс-минус. Соответственно, камеральная новая проверка будет уже начинаться со следующего дня, после срока сдачи уточненной декларации. Дорогие зрители, тогда кратко немножко подведем итог, что обратите внимание, да, что если вы вовремя сдали первичную форму отчета после, опять-таки же, вовремя, да, к примеру, сразу по факту обнаружения ошибки сдали уточненный расчет, уплатили налоги, соответственно, то кроме того, что проверка будет продлена, да, то в принципе санкций никаких быть не должно. Ну, от силы будет пение, соответственно, если была все-таки недоимка, да, со срока уплаты налога, вот, до того момента, пока вы подали уточненку и доплатили налог, там может быть пение. Но если вы все уплатите в срок, и до фактов пока сама налоговая проведет проверку, выявит недоимку и выставит штрафы, то сейчас никаких штрафов не будет. Хорошо. Здесь хотелось бы еще немножко предостеречь наших слушателей, что слушатели, осмотрительно пользуйтесь своим правом на уточненный расчет, подавайте отчет непосредственно тогда, когда корректировка обязательна. Поскольку тут выбирать не приходится, если корректировка не обязательна, то здесь надо еще грубо говоря, просчитать для себя варианты, ну, стоит ли того подача уточненного расчета. К примеру, даже могу привести такую ситуацию, когда довольно часто у нас налогоплательщики идут на поводу инспекторов с занижением суммы расходов, когда у нас есть, допустим, по декларации, соответственно, убытки, инспектор звонит и говорит, исключите вот те же это суммы расходов, а, не показывайте убытки, и мы не будем вас просить разъяснения, вы будете спать спокойно, да, и тому подобное. Здесь не надо идти на поводу, если у вас все расходы обоснованы, не нарисованы каким-то, скажем так, непрофессиональным бухгалтером, а реально обоснованы, на все есть документы. Эти расходы действительно подлежат учету согласно налоговому кодексу, да, то не надо переживать, вы можете спокойно заявить их по декларации, и пусть даже просят пояснения. Если все документы в наличии, все они не подписаны, грубо говоря, и так далее, вы спокойно их предоставите инспектору, и эти расходы все будут приняты к учету. Снять их ни в коем случае не смогут. Самое главное, чтобы они действительно были связаны с деятельностью, не так, что там а, покупаются лыжи для кофейни, да, которые совершенно не на, не на склоне, скажем так, в Сочи, да, вот, к примеру, а, и не, нет услуг проката, и да, тому подобное. Если это реально обоснованный расход, например, ну, то же самое сырье для кофе, для кофейни, то никаких проблем быть ни в коем случае не не должно. Не идите на поводу. Если какие-то такие запросы от инспекторов поступают, всегда просите письменные разъяснения, подробные обоснования, почему, зачем и как. А поскольку просто телефонный разговор, никаким подтверждением в будущем для вас являться не будет. И вам еще надо будет доказать, что вам действительно звонил инспектор и, скажем так, и сказал такое. Да, Лена, совершенно с тобой согласна, я могу даже добавить, на самом деле бывают даже такие ситуации, могу так только практикой поделиться, что предприниматели даже вызывают письменно на налоговую инспекцию, это может быть не по звонку по поводу снятия расходов, ну, непосредственно объясняя тем, то, что, ну, вот, э, это же плохо для организации, давайте вот вы снимите часть каких-то расходов, чтобы у вас не была организация убыточной. Ну, видимо, какая-то есть причина внутренняя, я, к сожалению, не могу ее э, обозначить, сказать, но в любом случае, как бы, да, она есть. Поэтому, ну, благовеков, видимо, э, какие-то есть э, моменты по этому поводу. Конечно, не надо вестись, на э, поводу у таких проверяющих спрашивать э, обоснование письменное, на каком основании нужно снимать расходы, то есть вы готовы предоставить все необходимые документы. Э, поэтому, ну да, так что будьте внимательны. Да, да, да. Еще раз повторюсь: если подача корректировки это право, а не обязанность, то лучше отнестись к этой ситуации с вниманием и определить для себя необходимость этой подачи, потому что опять-таки лишняя камеральная проверка, лишнюю ее. Продолжение, да, в случае необязательности, да, это опять-таки риски для вас. Чем больше проверяет, тем больше могут, э, скажем так, вы нарыть на вашу компанию, либо на предпринимателя, э, а это не всегда в интересах бизнеса. А, также это обезопасит от претензий при проверке введения верного учета, составления корректной отчетности. Да, и, а, кстати, извини, перебью Лен, если э, снять расходы, то ты в дальнейшем не сможешь учесть убытки. По этим расходам, да, то есть убыток, расходы формируют убыток, а убыток мы можем учитывать, вращать налогов в течение 10 лет. И если ты снимешь эти расходы, то ты не, не сможешь их учитывать, то есть это тебе придется передавать декларации, начиная с того момента, -то, когда ты их снял. Ну, в общем, тоже тут такой момент. Ну, да, это опасная ситуация, потому что все ведутся на то, чтобы этот год проспать спокойно, чтобы инспекция не вызывала, не было никаких запросов. Но ни один из инспекторов не говорит, что прям по прямым языком как есть, что в дальнейшем просто эти расходы больше в учете участвовать не будут. А иногда это бывают не расходы, иногда бывают по декларации миллионные. Вот. И терять в будущем учет расходов на миллионы это сильная налоговая нагрузка для компании, особенно в реалиях текущего скажем так, состояния экономики в нашей стране. Поэтому берегите свой бизнес, берегите свои расходы, если они есть, они обоснованы, и ни в коем случае не пяди врагу, так сказать. Вот. Хорошо, я бы еще хотела такой момент ответить, что если вы ведете учет самостоятельно, то прежде всего обязательно, конечно, прислушивайтесь к информации, которую мы указываем в нашем видео, подписывайтесь на наш канал, мы даем очень большой пласт информации, мы стараемся раскрыть ее максимально подробно, мы всегда готовы даже услышать ваше мнение, да, чтобы услышать ваши проблемы и рассмотреть их в своих новых роликах. Поэтому используйте все ресурсы, какие есть, чтобы использоваться всеми вашими правами, да, чтобы избежать каких-то сложных ситуаций для вашего бизнеса. Если, соответственно, у вас нет таких ресурсов, то всегда рекомендуем, чтобы у вас под рукой был, была как минимум справочная правовая система. К примеру, компания компании «Мое дело» она есть, в ней можно найти, найти консультации разных экспертов, экспертные заключения на серьезные правовые темы, да, по правовым основам деятельности, юридическим, по налоговым основам деятельности, по последним изменениям, а с самой безопасной позиции для вас. То есть той позиции, которая принесет минимум налоговых рисков, даже если это изменение какое-то спорное, и Минфин с налоговой, там, не знаю, либо с фондами, к общему мнению еще понятен не пришли на этих в нашей справочной правовой системе доступны тарифы консультации с профессиональными экспертами с опытами аудиторов главных бухгалтеров финансистов юристов то есть это люди реально широкого профиля с большим опытом с большими знаниями за спиной которые ни в коем случае не дадут вам скажем так совершить роковую ошибку Плюс также в справочной правовой системе можно найти образцы документов. Можно навести даже образцы на ответов на требования, на пояснения. Большое количество калькуляторов на разные, скажем так, темы, расчеты там, не знаю, пособий, пеней и тому подобное. Также, соответственно, образцы документов, которые могут понадобиться по деятельности. Это договора, там, шаблоны, это кадровые документы. Помимо этого, компании Мои Дело может всегда предложить ресурсы для самостоятельного ведения учета предпринимателями. Это наша интернет-бухгалтерия, которая позволяет вести учет как ЭП, так и причем помимо самого непосредственно упрощенного формата учета, с которым способен справиться даже обычный бизнесмен, есть тарифы, которые предусматривают консультации. А это опять-таки серьезная поддержка, консультационная со стороны бухгалтеров, также с серьезным опытом работы в налоговых инспекторах аудиторских компаниях главными бухгалтерами опять-таки финансистов юристов то есть это скажем так профессионалы которые опять-таки подскажут что вам делать в той или иной ситуации вы ни в коем случае не останетесь один на один со своей проблемой Поэтому рекомендуем всегда использовать все ресурсы, какие есть. И если вы вдруг ведете учет не самостоятельно, у вас есть свой человек, там не свой человек, просто бухгалтер рядом, а также рекомендую поддерживать его информационно-правовыми ресурсами. Потому что даже в ситуации с камеральной проверкой, да, всегда необходимо вперед внимательно изучить закон, внимательно изучить нормативку, а, для того, чтобы многоплательщик, либо его ответственное лицо, там, в том числе в виде бухгалтера четко и конкретно знала право и обязанности в данной ситуации и могла, то, скажем так, могла отстоять Позицию, скажем так, своего начальника и где-то сэкономить, где-то оптимизировать, соответственно, а где-то избежать налоговых рисков. Ну и плюс, если у вас нет бухгалтер и у вас нет времени вести учет самостоятельно, текущий реалии рынка, это, конечно, соответственно, бухгалтерский аутсорсинг, и его мы тоже готовы предложить. А, причем со штатом профессионалов. У нас а, полностью роботизированный продукт, который максимально упрощает а, ведение учета. Когда бухгалтер, скажем так, отнимает ваше время совершенно только по минимуму, а поскольку процесс роботизированный, то, соответственно, бухгалтер больше занимается непосредственно вашим учетом, оптимизацией, налоговыми рисками, да, изучением тех вопросов, которые вам действительно насущны и необходимы, а не просто вводом первичных документов, к примеру. Наши бухгалтера помогут и при камеральной проверке, соответственно, ответят на пояснение инспекции, если оно будет затребовано. Да. Плюс на неопределенных тарифах у нас предусмотрено в аутсорсинге также и юристы, и налоговые консультанты, которые вас поддержат в любой ситуации и подскажут, как правильно и как лучше выйти из определенной ситуации. Ну, мы немного отвлеклись от нашей темы. Юль, давай с тобой продолжим. Подскажи, а могут ли продлить срок камеральной проверки? конечно, могут продлить, безусловно, естественно, об этом письменно уведомят, я уже, в принципе, говорила об этом ранее, но э, на практике такая ситуация встречается редко. Например, ну, по какой причине это может произойти, да? то есть, допустим, нашли какие-то ошибки в декларации, ну, допустим, вот по НДС, найдут да? какие-то ошибки, срок могут продлить на месяц. То есть так, срок два месяца могут еще продлить на месяц, собственно. Поэтому нужно быть внимательней при формировании первичной декларации. Ну, конечно, если совсем какая-то беда, конечно, как многие делают, предоставляют, так поделюсь секрет, лайфхак, как сейчас модное слово. Многие предоставляют декларацию как есть, а потом в течение там, недели быстренько, скажем так, хвосты свои, подчищают и подают уточненную декларацию уже с корректными цифрами. Но все бывает в жизни, да, там документы не предоставил контрагент. Кстати, по поводу этого могу сказать, что в сервисе есть электронный документооборот, который, собственно, позволяет, да, там быстро обмениваться документами с поставщиками при подключении. То, может быть, какая-то ситуация, не знаю, бухгалтер заболел. Ну, все может быть, да, в нашем мире, поэтому, так, такая ситуация. Да, есть такой лобхак, он, конечно, скажем так, не, на, не, на, не часто, не в этом случае, да, но совсем в экстремной ситуации, конечно, можно. Можно, воспользоваться можно воспользоваться. Можно. Юля, а вот если у нас, скажем так, проверка закончилась, как мы об этом узнаем? А -а -а, ну, если все хорошо. Конечно, специально вам ничего не сообщат. То есть нет, там, здравствуйте, мы вас поздравляем, у вас все хорошо. Вот вам бутылка шампанского. Вот шампанское, там винца, там еще Конечно, такого нету. Ничего не будет, если прошло три месяца. Ну, там можно еще недельку прибавить, нет весточки, значит, все хорошо. А вот если что-то не так, то у вас в любом случае вам будут направлять либо какие-то требования дополнительные, ну, допустим, на предоставление дополнительных каких-то документов, такое может быть, да, может инспектор просто позвонить без каких-то требований, такая практика тоже есть, сказать, что ой, у вас вот то-то-то, забыли поднести, таких-то документов нету. Ну, Но это идеальные инспектора, я считаю, которые там идут навстречу, да, там, не присылают ä, вот эти письма, просто тебе позвонили, сказали, что нужно принести то-то, то-то копии документов для того чтобы продолжить проверку особенности могу сказать что ну, многие негативно относятся к звонкам налоговых, налоговых инспекторов но в данном случае я бы например наоборот позитивно относилась, потому что всякие письменные письменные требования от налоговой инспекции после них мне кажется сердечный приступ иногда случается у предпринимателя ну как бы я знаю такие ситуации когда прям очень сильно плохо становится человеку они очень панически боятся инспекторов и вообще всякие этих вот требований и звонков в том числе ну в общем главное не паниковать был поступил звонок либо пришло требование собрали документы принесли инспектору ничего ничего там такого нету в принципе еще могу сказать что после проверок возникают как сказать могут даже возникать переплаты задолженности. такое тоже может быть Например, там задолженность, проверка нашли, допустим, какие-то некорректные расходы, их могут снять, могут выставить, естественно, не могут, а выставят. Да, требования на уплату задолженности, естественно, возникнет задолженность. Ну и, соответственно, оштрафуют. Поэтому ее необходимо будет как можно скорее уплатить. В принципе, в требовании это будет указано срок уплаты, необходимо будет заплатить за должность, ну и, соответственно, на этом все будет окончено, да, ваша проверка будет завершена, так скажем. А если переплата, то ее можно зачистить счет будущих платежей, естественно, а можно вернуть на расчетный счет. То есть тут можно воспользоваться заявлением, которое можно отправить в сервисе, кстати, электронно, без проблем. Хорошо, а как действовать, чтобы не наделать глупостей? Получили требования, понятное дело, Первым мы уже определили не паниковать, а дальше? Сроки какие mm -hmm. okay, ответы? А, ну, Во-первых, там срок идет 10 дней, да, 10 дней у нас ответа на требования. Естественно, нужно не паниковать и, ну, скажем так, сообразить, что, что необходимо собрать. Я могу, конечно, только на примере рассказать. В любом случае, с каждым отчетом все по-разному происходит. Да? Там, например, отчет НДС, там собираются определенные свои документы. Да? В основном это... И договора, и счета фактуры делаются, акцент на них. Там, если это, например, проверка на экспорт-импорт, то там соответствующие документы по транспортировке груза, либо, либо по импорту, либо по экспорту. Если это, например, декларация УСН, то там точно так же, в принципе, и договора предоставляются, и первичные документы, накладные акты, могут запросить документы, например, на основные средства, на, на использование эквайринга, банковские выписки, по зарплате документы могут запросить, то есть тут нужно отталкиваться от самого требования. В принципе, там всегда все э, перечислено, да, э, скажем так, нужно предоставить, там, они прям пишут подробно, да, контраг... да. договора там по контрагентам, значит там накладные, первичные документы, книгу учет доходов-расходов, если это упрощенная система налогообложения, там либо у вас основа УИП Uh, то есть они, в принципе, там дословненько все перечисляют, главное, ну, как бы не паниковать, собраться и, собственно, начинать готовить документы, вот. Хорошо, а вот 10 дней это у нас по документам. А если просто у нас запрашивают пояснения? То есть ну, не документы, а пояснения. Тут могут быть пять рабочих дней, тут могут быть пять дней. То есть, в зависимости от, ну, например, какие пояснения могут запросить. Из последнего, например, запрашивали по расчету по страховым взносам, допустим, да. Поясните, почему у вас здесь там, предположим, фот такой-то? А, там, по сведениям из ФСС у вас там такие-то данные. То есть тут могут быть разные ситуации. Могут, кстати, запросить частый частые вопрос, это когда организация не начисляет зарплату. Почему нет зарплаты? Да? Частые такие пояснения просят, ну, по крайней мере, на моей практике. Естественно, нужно его быстренько подготовить и направить налоговую инспекцию. Незамедлительно, чтобы чтобы вам, собственно, не начислили какие-либо санкции по этому поводу. Ну, я бы здесь, конечно, вот именно зарплатно, хорошо, что ты взяла этот пример, еще бы добавила такой момент, что на такие запросы желательно отвечать, соответственно, молниеносно да, и обоснованно, uh -huh. потому что, к сожалению, зарплатные комиссии, да, вот такие зарплатные запросы, uh -huh. это очень хитрый трюк от инспекторов, которые, если вдруг вы не будете отвечать, да, вы или предоставить какие-то невнятные пояснения, а, Может стать, скажем так, причиной для выездной проверки, а Ой, да. все. Да, вас там не только про зарплату спросят, а зачастую особенно проверяют осношников, кто, соответственно, у нас платит прибыль, НДС, то есть такие самые доначисляемые налоги, когда да. инспектор просто поводит руки отчасти, что возможность есть все-таки по выездной Это точно. налогоплательщика. Это точно, да. Вот. Ну, раз мы заговорили, скажем так, о документах, Юль, давай еще раскроем такой момент, а как правильно подготовить документы? Ну, я бы так сказала, что особых каких-то прям правил, конечно же, нету. Главное, ну, понимать, что эти документы а, будут проверять, да, то есть чем, чем, скажем так, удобнее ты сложишь документы, тем быстрее тебя проверят, собственно. То есть а, некоторые, знаете, как делают, просто в коробку там сваливают, ну, честно, из практики было. В коробку сваливают все подряд. И вот инспектор, сиди, ковыряйся. Ну, честно говоря, позиция довольно странная. Я бы, например, скажем так, сказала такую практику. Обычно сшивают в разрезе контрагента по папкам, там, в этой папке по зарплате, документы, в этой папке книгу учет доходов-расходов, здесь кассовая книга. По контрагентам, естественно, все складывают. Договор, накладная, то есть все складывают по контрагенту, да, чтобы было удобнее как минимум смотреть эти вещи, чтобы не надо, ну, чтобы инспектор не лез в разные папки. Главное понимать, что ты как бы думаешь не об инспекторе, а ты думаешь о, своих, о своей проверке. То есть не надо думать, что вот я ему делаю удобно. Нет, ты делаешь удобно своей проверке в первую очередь, чтобы она корректно прошла. Почему? Потому что если ты свалишь это все в одну кучу и предоставишь эти коробки, есть вероятность, что инспектор тебе будет по тысячу раз вызывать в инспекцию, трепать нервы, а где эти документы, а где те документы. Да, то есть вот этот ответ, я вам все предоставляла, он как бы, ну, он не, а -а -а, не подойдет. В любом случае инспектор будет вас дергать постоянно, это нервотрепка, она никому не нужна. Ну, собственно, есть случаи, кстати, сейчас распространенный способ подачи документов не лично, а можно даже подать документы по ТКС. Кстати, мы сейчас разрабатываем таком функционал, и скоро он появится в сервисе. Ждем нетерпения. Побыстрее... Опять-таки будет еще один лайфхак, да, как у вас жизнь себе жизнь. Вспомнить. Конечно. Ой, кстати, да, могу рассказать еще один лайфхак. Мы пропустили, если тебе предоставляют требования на документы, предоставить документы, ну, 10 дней, во-первых, нужно подтвердить это требование в течение 6 дней, да, то есть ты можешь подтвердить это требование Последний, допустим, шестой день, и потом у тебя еще будет отсчитываться 10 дней на предоставление документов, да, то есть можно еще себе срок увеличить. Но все бывает, документов много, как правило, поэтому тут как бы используешь все, наверное, случаи, возможности, чтобы у тебя было больше времени на предоставление документов, и ты не ошибся, главное. Даже если ты ошибся, тебе никто не, не э, ужулит, так скажем, да, вот нехорошее слово, <с> ничего не скажет, если ты допредоставишь документы позже. Это случай очень частые, допустим, какие-то документы забыли принести, просто приносишь по сопроводительному письму с описью к проверке дополнительные документы, Они все равно попадут к инспектору. Вот, так что, как бы, вот такая ситуация. А вот... Да, полностью согласна, Юлия. Я бы еще отметила такой момент, что ты правильно э, говоришь, что лучше максимально организованно подойти к этому моменту, максимально корректно предоставить документы, потому что помните, что все-таки налоговый инспектор, он, конечно, не серый кардинал, да, которому именно вам надо вот прям найти все ошибки и тому подобное, но он не ваш сотрудник, и у него, скажем так, нет такой мотивации, да, Прямо сидеть, складывать бумажки из одной коробки, искать к ним договора из 33-й коробки, да, ему нет смысла так погружаться, соответственно, и проверять он будет соответствующий. Не найдет документы в этой путанице, решит, как Юлия сказала, что предоставьте еще документы, либо что их вовсе у вас нет, и опять-таки доказывать, что ваши расходы обоснованы, придется вам, не ему. Поэтому имейте это в виду. И еще прямо рекомендую от всего сердца ни в коем случае не использовать такой старый трюк бухгалтеров, Скажем так, опыта из прошлых лет, когда за место документов носятся подарки, какие-то взятки, коробки конфет в коробках за место реальных документов они вам никак не помогут. А инспектору абсолютно это, скажем так, в этом нет необходимости. А даже если вы с ней договоритесь, завтра она может оттуда уволиться, скажем так, и никто опять никому ничего не докажет. И все это дело незаконно, да, вся эта схема. Поэтому проще и быстрее собрать документы и предоставить их. А, по факту, во-первых, вы сдадите эти документы, у вас будет, ну, грубо говоря, подтверждение, да, что вас приняли, возможно, то описи и так далее. А это первое. Во-вторых, документы будут уже у инспектора. То есть это время, не, не теряйте это время, не тяните его, потому что если все-таки инспектора насчитают что-то свое да, и докажут, допустим, что у вас там была недоемка и так далее, выставят вам какие-то определенные штрафы, а вы будете еще долго ходить с ними, пытаться договориться и так далее, подобное, что действительно абсолютно нелегально по закону, то вы теряете только свое время. И пока у вас будет там разборка завести задолженности по бюджету, по несдаче там уточненного расчета и так далее, вам даже могут счет заблокировать. А это приостановка деятельности, оно вам не нужно в данной ситуации. Намного быстрее и проще принести реальные документы и максимально этот процесс организовать. Хорошо, уважаемые зрители, хотелось бы еще такой момент ответить, что проверки требуют внимания определенных навыков, как введения учета, так и в ответе на требования. А поэтому особенно ценно и удобно, если по рукой все-таки будет справочная правовая система, ресурсы необходимой информации, а также поддержка квалифицированных специалистов. Такие возможности, как я говорила ранее, есть у компании «Мое дело». Мы всегда готовы вам предложить нашу справочную правовую систему Бюро. Также, возвращаясь к нашей теме, хочу дать еще один лайфхак – если подаете документы в бумажном виде, не поленитесь, а сделайте обязательно подробный общий копию какого документа и на скольких э, листах вы передаете. Описи обязательно распечатайте в двух экземплярах, и оба экземпляра заверьте в инспекции, чтобы на них обязательно была отметочка, что вы конкретно передали. Это защитит вас от потери документов. Ну и опять-таки от тех разборок, которые указала как Юлия ранее, что а вы этого не предоставляли, и то вы нам не предоставляли. И опять-таки по десятому кругу вы будете копировать и носить эти документы в инспекцию. А, да, я соглашусь с тобой, Лена. обязательно нужно предоставлять подробную опись. Почему? Потому что ты потом, ну, скажем так, ты даже сам потом забудешь, какие-то документы были предоставлены. Вроде бы, вроде бы делал копии, а вроде бы инспектор говорит и нет. И тут, в общем, начнется, скажем так, паника, и ты будешь опять нервничать заново копировать документы, чтобы предоставить инспектору, поэтому лучше сделать опись и успокоиться, скажем так. Вот есть опись, документы были предоставлены, и, собственно, не где-то там десятая папки, там, я не знаю, место такое, это десятая папка, 255-я страница. Ну, я утрирую, конечно, но в целом так даже можно сделать, прям совсем подробненько. Да, да, да, да, лучше потратить, скажем так, время на это один раз, чем потом постоянно тратить время на налоговую и, соответственно, терять это время для бизнеса. Юля, у меня еще возник такой вопрос, а если все-таки наши аргументы проверяющих там убедили, как в этом случае для бизнеса закончиться? кончится проверка. А, ну, скажем, выставят э, акт проверки. Если вы с ним не согласны, вы можете его оспаривать. Там есть определенные сроки, э, чтобы оспорить да, эти э, 10 дней, если мне не изменяет память, чтобы оспорить этот документ. Ну и, соответственно, может даже такая быть ситуация, что начальник инспекции раз, э, назначит дополнительную проверку заново будут рассматривать эти документы, могут даже поменять инспектора. То есть все все зависит от того, что если вы понимаете, что вы правы, да, лучше не бояться. Но если вы знаете, что там где-то что-то нечисто, ну, лучше согласиться и, скажем, не, не трепать себе нервы в первую очередь. Как-то Так. Суть ясна, Юля, а в начале нашей беседы ты еще упоминала, что расскажешь, какая ответственность предусмотрена для предпринимателей, организаций за нарушение сроков сдачи отчетности и за нее ее сдачу, скажем так. Давай mm -hmm. ответим вот этот момент. Ну, это 119 статья Налогового кодекса, штрафные санкции за... Размер штрафа могут составлять 5% от неуплаченной вовремя суммы да, за каждый полный или неполный месяц, но не, не более 30% и не менее 1000 рублей. Вот. Если вы получили требование о предоставлении документов, то э, за каждый непредставленный документ это 200 рублей. Ну, сами посчитайте, если там у вас э, тысячи документов э, умножить на 200, какая сумма это выливается. Ну, соответственно, если в течение там, 12 месяцев налогоплательщик э, уже привлекался к ответственности, то размер штрафа может составить за, не, за один непредставленный документ 400 рублей. Да, у вас же может быть еще одна камеральная проверка. Отчетность же бывает mm -hmm. разная. Бывает отчетность, например, раздается за год, а НДС, допустим, квартальная. То есть тут надо понимать, что 12 месяцев не просто так прописано в налоговом кодексе. Да. Итак, подведем итоги. Сегодня мы рассказали вам о камеральных налоговых проверках. Конечно, каждая конкретная ситуация предполагает индивидуальные рекомендации. То есть, да, действительно, здесь надо анализировать требования целиком, да, смотреть, какие а, конкретные запросы в нем перечислены. А, плюс, а, как минимум, еще перевести это на русский язык, потому что для бизнеса то, что приходит в требование, как ты уже сказала, мало того, что вызывает стресс, что оно пришло, а иногда еще надо понять, что в нем написано. У нас довольно часто обращаются клиенты и говорят, «Пожалуйста, переведите на русский» и тому подобное, да. хотя по сути дела написано русским языком, но не mm. фискальным, да, который не для каждого. А, ну Еще раз повторю, что каждая конкретная ситуация предполагает индивидуальные рекомендации, но мы в любом случае надеемся, что картину в целом вам стала более-менее ясна и понятна. Юля, большое спасибо тебе за столь познавательную беседу. Я думаю, она будет очень интересна нашим зрителям и поможет определить важные моменты для себя в части камеральных проверок. Спасибо большое, Лена. Я могу добавить, можно я добавлю. Да, Вы не стесняйтесь не, не стоит искать информацию в интернете. Вы не стесняйтесь писать в сервисе мое дело экспертом. Даже самый на ваше мнение глупый вопрос не бывает глупым, поверьте. Не бывает глупых вопросов ни по проверке, ни по бухгалтерии. У каждого из нас есть своя специальность, у каждого из нас есть свои какие-то знания. И, собственно, в сервисе вы можете получить то, что вам нужно. Будь это проверка, будь это вообще какой-то любой вопрос по бухгалтерии. Так что удачи вам в бизнесе, всего хорошего. Да, да, да, полностью подчеркну, что действительно наши эксперты всегда готовы вас поддержать как в рамках разовых консультаций, как на тарифе самостоятельного ведения учета в интернет-бухгалтерии, так и на аутсорсинге, если ваш тариф предусматривает консультации. Поэтому, если вы будете с нами, мы постараемся закрыть ваш тыл, скажем так, со всех возможных сторон и поддержать вас, подставить крепкое плечо и не дать, скажем так, не пяди врагов, еще раз повторюсь, ну и чтобы быть в курсе всех важных актуальных тем, как минимум подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы под видео, пишите свои реальные ситуации, пишите свои запросы на насущные темы, на ваши боли. Мы рассмотрим их и возможно следующее видео будет именно на эту тему. Все пожелания обязательно учтем, обязательно вопросы какие-то конкретные возьмем в эфир. Если вам понравился наш сегодняшний ролик, не забывайте поставить ему лайк, а если какие-то вопросы на эту тему у вас остались открытыми, не стесняйтесь, обязательно пишите их в комментариях. Желаем всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.